И вот наш коченок по имени Клевер. Неделю назад он поступил по ютверной с раны раной, на боку, на душине. Вот Коченок был не в самом лучшем состоянии. Вот. Поработали над ранами щекол, мы отложили личинки. Это был очень страшный вид внешний. Но попав к ютверной, мы назначили антибиотикоторофию местные обработки раны соответственно рана начала выживать уже в два раза меньше по сравнению еще с тем, что было и коченок скоро будет жить и вот такой ход пять дней назад поступил в клинику с разрывом связок скакательного сустава соответственно простым языком большая брюсовая кость была Порвана длина стопа, перелом был старый, точнее, разрыв. Соответственно, привели операцию артродез скакательного сустава. То есть удалили полностью суставные все ткани из этого сустава. Поставили кости и установили аппарат фиксации. Кот уже ходит. Через три недели этот аппарат будет демонтирован. И код будет ходить. Кошка уже ходит, результат на лицо, муркает. И сейчас я что-то в приют верность. Кажи, в приют верности вступила чайка с травмой конечности. Здесь кто-то и наложил шину, но видно, что конечность не работает полностью, скорее всего перебито сухожилие. Это говорит о том, что прогноз неблагоприятный для этой птицы. В последующем проведем еще реминологическое исследование и посмотрим, что с ней делать дальше. Да. Не шум, не шум, не шум, не шум, кусачка. Какое жарко. Сейчас, вылезешь. Все, А эти лапы зацепятся, Да, блин. Вылезет она, Нет? Отлично. И зацепится. И Да, да, да, да, Сейчас вы можете наблюдать, как наши пернатые переехали на новое место и теперь будут находиться на свежем воздухе до полного восстановления, а затем будут выпущены на свободу. Те, которые не успеют окрепнуть до холодов, останутся до весны в теплом помещении. От различной тяжести полученных травм не все смогут поправиться, и дальнейшая судьба это их жизнь в приюте. Мне здесь Саду.